Буквально на днях пиар менеджер проекта Барви Хрп Мигель проводил на своем YouTube-канале стрим, на котором ответил на различные вопросы, интересующие игроков. И сегодня я с тобой с удовольствием поделюсь данной информацией, расскажу тебе о грядущем обновлении, покажу тебе новые аксессуары и скины, ну а также отвечу, наверное, на самый главный вопрос, когда же все-таки уже стоит ожидать данное глобальное летнее обновление. Ну и по традиции, перед началом данного видеоролика я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на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 спенская Обязательно вводи мой ник при регистрации Мистер Карпаччо, а также не забывай вводить мой ютуберский промокод хэштег Карп. Ведь за эти вещи ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне. Я желаю тебе удачи в розыгрыше и приятного просмотра. Как я тебе уже и сказал, буквально пару дней назад, пиар-менеджер проекта Барвих РП Мигель проводил на своем официальном YouTube канале Барвих РП стрим, на котором ответил игрокам на различные вопросы. Во-первых, когда же все-таки выйдет уже? данное обновление. Как я и говорил, мои слова подтвердились, данная обнова выйдет в двух частях, и первую часть стоит ожидать уже на этой неделе. Скорее всего, как лично мне кажется, данное обновление выпустят в эти выходные. Сейчас уже ведутся, заканчиваются тесты на данной обновой. В первой части нам стоит ожидать обновленные интерфейсы, те, которые в принципе уже добавили, но их сейчас пытаются довести до ума, потому что многим игрокам они просто-напросто не понравились. Появилось много багов и неприятных моментов над которыми разработчики сейчас и ведут в данный момент работу. Грубо говоря, допиливают все это дело, доводят до ума, как я тебе и сказал. Помимо этого, нас с тобой ожидает полностью обновленная голосовая связь на проекте, а именно рации, именно телефон. То есть, теперь мы с тобой не будем печатать, не будем переписываться ни с кем, а просто-напросто сможем нажать кнопку, набрать номер и поговорить по телефону, как в реальной жизни. Что, как по мне, довольно круто. По крайней мере, на данный момент лично я еще не видел такого не на одном мобильном крмп проекте в этом плане барвиха реально вырвалась вперед ну и такая же голосовая связь нас теперь ожидает с тобой во всех государственных организациях и мафиях теперь там также будет работать своя рация что довольно удобно также нас с тобой ожидают две новые крутые работы это грабитель банка и работа спасателя многие почему-то ее называют работой пилота но это именно работа спасателя хотя да при этом на данной работе мы с тобой будем работать именно на транспорте, конкретно на вертолетах. Что довольно прикольно, таких работ на проекте еще не было. Зарплаты на данных работах будут довольно высокие. Ну и уровень для данных работ будет требоваться также довольно высокий. К примеру, спасатель будет доступен нам только на 18 уровне. И устроиться на данную работу нам нужно будет с тобой в администрации области. Это будет именно официальная работа. Что касается грабителя банка, доступен он будет нам аж на 25 уровне. И для данной работы нам будет необходимо еще два напарника. Зарплата на данной работе будет довольно высокая, к примеру, от 200 до 500 тысяч, как сказал Мигель. Ну и КД на данной работе будет аж целые сутки. То есть, данную работу мы сможем выполнять с тобой всего лишь один раз в день. Но лично я считаю, это довольно неплохо, даже один раз в день умудриться поднять такие большие деньги. Плюс ко всему, данную работу мы сможем совмещать со всеми остальными работами, и суммарный заработок наш теперь будет достигать с тобой довольно высоких цифр. Многие часто спрашивали про Москву, когда же все-таки добавят Москву и добавят ли ее вообще? На что Мигель дал точный ответ – Москва будет, но пока это дело отложили. Сейчас сделали основной упор в данном обновлении именно на механике проекта, на новые работы, на все то, что просили давно игроки. Обновление самого города нас ожидает с тобой, скорее всего, в осеннем обновлении, именно в сентябре, как сказал пиар менеджер Также Планируют наконец-то что-то добавить уже в левый нижний угол карты. Какой-то все-таки новый остров будет. Но вопрос, когда это произойдет. Спрашивали про работу машиниста, на что Мигиль дал такой ответ, что работы машиниста не будет. Хотя не так давно проходила конференция телеграм-канале Барвихи РП, где спецадмин Кэри Хоу не дал такой ответ, что будет работа именно не машиниста, но будет что-то подобное. Мы уже неоднократно поднимали тему монорельса, и в той самой обновленной Барвихи в той самой москве который все уже давно ждут будет именно тот монорельс и скорее всего данная работа будет связана именно с водителем монорельса но сейчас об этом пока что говорить рано данную обнову я думаю стоит ожидать реально не раньше осенью сейчас мы говорим конкретно про летнее обновление. также в первой части нас с тобой ожидает пополнение автосалонов завезут новые автомобили пока что известно только две новые бэхи которые мы с тобой уже рассматривали в одном из предыдущих роликов новые работы новый интерфейс Фейсы, Система голосовой связи. Ну и, конечно же, новые скины и аксессуары. Вот такие вот аксессуары планируют добавить разработчики в данном обновлении. К примеру, вот такая вот маска енота, которую ты уже наверняка видел. Ее сливали в официальном канале Telegram Барвиха рядом. Но есть еще и вот такие аксессуары, например, как вот эта вот маска какой-то птицы. Не знаю, филина это, сокол или что-то подобное. Вот такую масочку еще нам подвезут. Похоже она на рулон туалетной бумаги, честно говоря. Выглядит довольно весело и задорно. Не знаю, как по мне, данные аксессуары на свой вкус и цвет. Наверняка не найдут своего покупателя. Единственное, что могу сказать, что мне реально понравилось, что в этой обнове вот эти аксессуары хотя бы качественно прорисованы. Выглядят они реально довольно круто. По сравнению с теми аксами, которые добавляли нам немного ранее. Я имею в виду тот шлем и скейт, который добавляли в одной из последних обнов. Точно, как по мне, я уже высказывался по данному поводу, те аксы были совершенно не прорисованы. Были какие-то пиксельные и довольно... Довольно некрасивые чего я не могу сказать а вот этих аксессуарах также планируют добавить новые скины пока что есть только три скина которые слили разрабы это вот такой вот чувак в летней одежде вот в такой вот майке, в шортах в таких крутых татухах довольно неплохой скин вот такой еще дядька есть желтые футболки и джинсовых шортах уже у него присутствуют татуировки короче говоря просто-напросто летние скины ну и самое главное самый интересный скин который порадовал довольно многих игроков это скин бумыча я не особо увлекаюсь скин. Киберспортом, но насколько я знаю, Бумуч это один из ведущих топовых игроков команды NaVI по киберспорту именно CSGO, и у него имеется огромное количество фанатов. Наверное, именно поэтому данный скин и порадовал многих игроков. Сколько будут стоить данные скины и аксессуары? Пока что я тебе сказать не могу. Наверное, это секрет даже для разработчиков, потому что Мигель на своем стриме общался с игроками по поводу установления цен на данные скины. А это значит, что ценники еще не установили. Одно понятно, что все это дело будет продаваться не за донат. все это дело будет именно доступно в наших обычных магазинах, где мы все это будем приобретать за игровую валюту, а это уже хорошо. Ну и также нас с тобой ожидает вторая часть обновления, которая, как сказал Мигель, выйдет примерно через пару недель после выхода первой части обновы, в которую уже выйдет все остальное, в ней нас с тобой будет ожидать новый крутой батл пасс. Не такой, как мы уже привыкли к обычным ивент а совершенно обновленный, в новых интерфейсах и вообще в новой целой системе, с какими-то новыми крутыми призами. Ну что ж, посмотрим, пока что нам с тобой остается, как всегда, только ждать и надеяться на лучшее. Но, по крайней мере, все, что мы с тобой наблюдаем из последних сливов, из последних скриншотов, говорит только об одном – Барвиха решила кардинально поменять. тотальный ребрендинг проекта, и это не может не радовать. Ну а что ты думаешь по данному поводу? Обязательно